всем привет сейчас мы с вами приготовим банановый соус к мясу для этого нам понадобится банан лук репчатый сок лимонный соевый соус масло оливковое имбирь сухой перец черный орех мускатный вилкой разминаем в пюре банан добавляем специи и лимонный сок все хорошо перемешиваем в раскаленном оливковом масле обжариваем лук до мягкости. Добавляем к нашему банану лук и соевый соус. Взбиваем блендером до однородной массы. Вот у нас такой получается банановый соус к мясу. Приятного аппетита!